Шестнадцатый аркан, башня. Сей мир для нас и мачеха, и мать. То приласкает, то начнет ругать. при тем ударом, что судьба готовит, Бессмысленно преграды воздвигать. Рудаки. Изображение карты. Низкие свинцовые тучи накрыли собой весь мир. Что может быть хуже бесконечно унылого серого неба? Сумрак, дождь, холод... Безысходность. Сквозь пелену дождя смутно видны стены старого костела. Они могут стать и вашим убежищем от непогоды и превратиться в темный склеп, в котором похоронена жизнь. Значение карты. Эта карта в первую очередь указывает на проблемы взаимоотношений личности и общества, противопоставление желаний моральным принципам. Воля ограничивается запретами. Запреты накладываются на отношения. У башни властвует общественная мораль, угнетенность и подавленность. Интимные отношения возможны только в официально разрешенных, освященных религией, зафиксированных государственными институтами рамках, если возможны вообще. Слишком много ограничений. В личную жизнь вмешивается социум, полностью подавляя свободу действий. Разрушаются иллюзии. Отношения регулируют церковь, религиозные догмы или общепринятая мораль. Индивидуальности нет места, она умирает, сливаясь с социумом, полностью подчиняясь писанным и неписанным законам общества. Состояние, ощущение безысходности и собственной вины. Все делается не так, за все приходится оправдываться. Теряется ориентация, а существуешь ли ты вообще? Личностный кризис, внутреннее недовольство, предчувствие неприятностей. Характеристика отношений. Отношения, находящиеся под сильным давлением внешних обстоятельств. Может быть, близкого человека просто нет. Еще один вариант – тяготящие обязательства, связывающие партнеров – так бывает в случае церковного брака, расторжение которого оказывается невозможным, несмотря на обоюдное соглашение людей. Физическое состояние Одиночество, самоограничение, скованность и даже импотенция – вот приблизительный набор значений физического состояния, соответствующие аркану. Если вы перевернете карту, то ясно обнаружите ее второй смысл. Неправда ли контур перевернутого костела напоминает контуру человеческого тела? Разрушающееся здание символизирует разрушающееся тело. Другими словами, шестнадцатый аркан часто говорит о серьезном заболевании и даже указывает на изоляцию в больнице, где появляется возможность переосмыслить прожитое и выработать новую жизненную позицию, определить идеалы, которым стоит следовать. Чувства. Угнетенность, подавленность, подчинение моральным запретам, идущими семьи, давление матери или отца, отсутствие желаний, пуританство. Предупреждение карты. Не слишком ли много ограничений? Не заточаешь ли ты себя в темницу? Иногда карта может давать прямое указание обратить внимание на здоровье. Совет карты. Остановись. Войди в костел. Обратись к высшим силам. Они помогут тебе переосмыслить происходящее. Дождь смоет все лишнее и ненужное. Ты слишком однобоко видишь ситуацию. Посмотри на нее с другой позиции. Ставь на первое место моральные принципы и следуй им. Астрологическое соответствие. Сатурн. Планета придает личности сдержанность и высокую степень самоконтроля, болезненное стремление к справедливости, умение хранить верность и переносить любые лишения и самоограничения.